Поль Верлен Прекрасный тусклый свет Прекрасный тусклый свет Сочится целый день К моей душе, И вот дрожит в лучах заката. Закрой глаза, душа, И полем, как когда-то, Вернись к себе домой. Отрень чужую тень. Певец зовет, Забудь мирскую дребедень, сочиться день деньской, Ему равнина рада, И синева небес, И гроздья винограда, В которых градины Нашли приют и сень. О, побледни, душа, отвергни искушение, Что если дням твоим не будет продолжения, Что если страсть опять перечеркнет пути? Воспоминания совсем не стремит, Последний штурм, держись, от битвы не уйти, Молись, моя душа, гроза.